Всем привет! Добро пожаловать на канал Тати, где мы учим испанский язык за три минуты. Сегодня мы начинаем с вами страшную тему, которую боятся многие, которые всегда встречаются с испанским – это subjuntiv. Subjuntivo. Вообще, субхунтив subjuntiv не такой страшный, если выучить правила. В этом видео мы просто разберем, что такое Subjuntivo и когда он используется. Subjuntivo – это сослагательное наклонение. То есть это не время, это наклонение, да? И оно показывает то, как говорящие относится к действию. И используют для всего, кроме уверенности и констатации. То есть мы используем его, когда мы выражаем сомнения, когда сомневаемся в чем-то, да? там не уверены в чем-то. Даю какую-то оценку, это хорошо, это плохо. В всего четыре времени. Это presente, perfecto, imperfecto и plus И мы рассмотрим каждое из них. В presente выражает действие в настоящем или в будущем. Да? Perfecto выражает действие совершенное к настоящему моменту. Imperfecto употребляется для высшей степени неуверенности и для выражения действий в прошлом. А плюс перфекту выражает действие, совершенное к указанному времени в прошлом. Теперь разберем основные, способы, о, основные случаи употребления субкунтива. Это м, Субкунтив используется вместо будущего в придаточных предложениях после союза. Cuando, en cuanto, mientras, hasta que, antes de que, также используется в предаточных целях и при выражении воли изъявления. Если субъект в главном предложении, предаточном предложении не один, и тот же вместо инфинитива употребляется сослагательное наклонение, то есть субкунтив. Например, quiero aprender español, да, я хочу выучить испанский. Действие выполняю я, потому что я хочу, чтобы я выучил, да? Аки руки апрэндаш Я хочу, чтобы ты выучил испанский. И тут уже более заявление и действие второе, выполняет другой человек, да? Я хочу, чтобы ты выучил также в предаточных определительных предложениях глагол ставится в изъявительном или сослагательном, то есть субпунтиве, да, наклонение, в зависимости от того, известен ли определяемый объект. Например, из бушкан до персона ке Я ищу человека, который говорит по-английски, да. Я знаю этого человека, я его ищу. А, из той персона ке нас области, то есть который говорит просто английский, знает английский, да. И я не знаю этого человека, то есть любого человека, который обладал бы вот этим качеством. Также еще используется в придаточных предложениях, вводящихся союзами лк, лаки, лк, ложки и ложки, да. Сослагательное наклонение используется вместо будущего для выражения предполагаемой возможности, да, То, что возможно нам понадобится, да, То есть носа гафальта, no то, что возможно нам понадобится. Также еще в условных предложениях при выражении воображаемых условий. Если бы, там, допустим, да, если бы это было бы легче, если бы я бы тогда был там, если бы я выспался, да. Также еще э, при выражении гипотез и предположений э, чаще всего используется субхунтиф. Не во всех, но чаще всего. например Это мы тоже взберем, когда всегда, когда, когда, когда вернее, субхунтиф, а когда просто извительное наклонение, да. То есть, например, может быть завтра пойдет дождь, да, там, хоть бы завтра пошел дождь, да. Также еще при вложении, своего, при вложении своего отношения то есть, когда вы ставите оценку. Например, невозможно то, что, да, мне нравится, что ты работаешь, необходимо сделать то, необходимо, чтобы ты сделал то, то-то. Сегодня мы просто разобрали, когда используется сухунтив, что это такое, и дальше мы будем уже проходить как он используется, в каких конкретных временах и как он строится. Поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, если есть какие-нибудь вопросы. Подписываемся на мой канал. Не забываем заходить на мою страничку, где вы узнаете много всего про Испанию, и там очень много полезных бесплатных материалов по изучению испанского языка. Поэтому заходите, смотрите и подписывайтесь на мой Инстаграм.